Здесь рыба не выжила И этот борется за жизнь 27 марта Вот прямо на дне лежат. Новые ну, штуки. Угло. Там еще есть. Смотрим, что на дне. Трова не трава, рыба не рыба, трава рыба. Да. Идем дальше. Вот моя деревня А вот мы ныряем О, Сразу угадываем на карася Его можно ладошкой достать Так, вот есть тоже живой Тоже, который борется за жизнь вот еще один ко мне задом подвернулся тут поглядим что на дне у нас плохо вижу солнце слепит на экране в подвешенном состоянии в каком-то вот что, поптица. Все, один. У дна. сейчас Пойдем в сторону берега. Подведем там.